Банде Гурупада Дандам, Бхакта Биндха Саманитам, Шри Чайтанна Правум Банде Нитам, Си Нанда Нанда Ванша калпатору эшке бас инду бе бачо. Атитананг павуни бхуишна би бью. Намо нама. Снавакти Прате Деви Сатто Ватои Намаха Мукан Кароти Вача Алангангангати Грин Ядки Патамаханга Банди Парамахангамада Нараяна Намаскитта Нарунджайва Наруттама Дивингсвара Сватингвасам Татуджая Модире Шанкирита Некишна Катопадеши, Гаури Патро Дейям сада паривабагном обиштудох, титхас падам сивавиренченутам сараньям, бхита тиам бонутопал вхабаддипутам, банде махапурусате чаруна раквиндам, ятпад Урна, Урагара, Сосагара, Сара, Муртихи, Сара, Дика, Муика, Да, Кришна, Чайтана, Прахунитана, Срия, Дейта, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Бишам бару дижавару жуго дхарма палу, банде жагатрия кару, карунаа Хари Хари Хари Хари Намами-ганги-тавапа-дхупанка-jam, сурасуройр-бандитов-диббарупам, муктинча синитам ниттам bhavanuru наранам bhavanuru-penна-садан-на-ранам, gangа-таранг-рамани-а-jatакалабам, गत कवा ग Вамнишингамахамхайе, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари МА КУРУДХАНО ЖАНО ЖАУВАНА ГАРВАМ ХАРАТИ НИМЕШАД САРВАМ МАЯ МАЯ МИДАМ МАКХИЛАМ ХИТВА БРАММА ПАДАМ ВИДИТВА МА КУРУДХАНО ЖАНО ГАРВАМ Харати Нимешад Калю Сарувам Майамая Мидам Ахилам Хитва Брахмападам Прабхи Шабиди Тва Гавдия Гошти Патти Сарасвати Госвами Такур Прабхупат Парамахам Саджакат Гуру сказал что даже если я потрачу тонны, литры крови, нет никакой уверенности, что я смогу изменить умонастроение дживатмы. Потому что дживатма обладает свободой выбора. нет совершенно никакой гарантии, что я смогу освободить обусловленную душу. Она находится в таком плачевном состоянии, она не готова никого слушаться, потому что Господь наделил ее правом свободы выбора. Мы, будучи преданными Гаудиамадха всегда должны быть готовы потратить, отдать литры крови ради освобождения обусловленных, обусловленных душ. Они могут не слушать нас. Может быть, сыщется всего лишь одна джива, которая будет готова принять то, что мы говорим. Тем не менее, мы должны прикладывать свои усилия. невзирая на то, что большинство людей не готовы принять эту абсолютную ситханту. Они не готовы слушать о вечном мире, о трансцендентном мире. Тем не менее, мы должны исполнять свои обязанности, потому что это сева, эту севу дал, мне, дал нам сам Бхагаван. Эти дживы могут, то есть люди, обусловленные люди могут оскорблять нас, не слушать нас. Тем не менее, мы должны продолжать говорить об абсолютной истине, таковы наши обязанности. So as, so Guru, В прошлый раз я говорил, что до тех пор, пока Lama, Джива Lama, не разовьет любовь Lama. к Бхагавану, к Дхаме, к Наму, Навады Патхама не отлична от Вриндавана. Навады Патхама и есть Браджатхам. Так же, как и Вриндаван, является Браджатхамой. В этом совершенство преданных ситхи, преданных, они видят единство между Город Хамай и Вриндаван Хамай. Если преданный этого не видит, значит его видение не совершенно, неправильно. Вы знаете, почему Брадж называется браджем? Мы еврей Даланы на воды под Хаму называем Браджам. У него есть особое значение. Браджа, бро плюс джа. Бра, брама. То есть это с Бенгалийского санскрита в переводе. Бра означает брама. А джа это... Джанма — рождение. Таким образом, это слово, значит, то самое место, где Ананта Бравананадх, Шикришна, Верховная Личность Бога, принял рождение. В Браджатхаме. То есть речь идет о Парабраме, о Шви Кришне. И он принял рождение Джанма здесь, во Враджа. Также пандиты объясняют слово брадж, производным от «враджанатх». Враджанатх означает бесконечный. Браджанатх — это то, что расширяется до бесконечности. И по желанию уменьшается до крошечных размеров. Итак, на водипане отлично от Браджа, от э, Враджа Наш Адигура, изначальный гуру Шанкар Бхагаван, говорит Парвати своей жене. Рада Гавинда, тех, кого ты знаешь как Раду Гавинду, объединились и не зашли в этот мир как Гауранга. И Дхама, которую ты знаешь как Вариндавана Дхама, здесь не что иное, как Навадвипа. Здесь, в Навадвипе, личные спутники Гауранги Махапрабу те же самые Браджаваси. Лавита, Вишалка также пришли сюда, в Навадвипа подхаму. Они лишь приняли другую форму, но это те же самые Браджаваси. Мы должны научиться о Браджаваси, какой любовью и привязанностью необходимо обладать Бхагавану. Когда Гуранга Махапрабху покинул Навадипадхаму. Если бы вы увидели, как выглядел в этот момент, в это время Навадипадхама, вы бы были поражены. Точно так же, как когда Вриндаван покинул Кришну, отправившись в Мадхору. Браджаваси рыдали, они не могли вынести разлуки. Предные не могли вынести даже секунды разлуки с Гаурангой. Они каждый год, собравшись вместе, шли встретиться с Гаурангой, Пурушотта Мадхаму, не Лачала Кшатру. На очень огромное расстояние. Родители брали своих детей, несли их на руках, преодолевая препятствия, чтобы встретиться с Гоурангой. Вы знаете, сколько времени необходимо, чтобы дойти из Навадыпа до Пури? То есть это долгое время. Шесть месяцев они... Четыре или шесть месяцев Чатурмасию они проводили в Пуршотама Тхаме. Затем они возвращались. Так вот, сколько же у них время оставалось на семейную жизнь? Сколько месяцев занимает, чтобы дойти с Навадыпа до Фуршата Мадхама? Более 600 километров расстояние составляет. Около 700 километров. Старые женщины, старики-женщины дети, то есть шли большой толпой. Соответственно, скорость их была невелика. Так вот представьте, если идти в час в, в день по 10 километров, сколько дней необходимо затратить, чтобы добраться до поря. Так вот подумайте, сколько времени оставалось на их семейную жизнь. Это и была их вот эта... Когда они при... возвращались на Вадхипу, они денно и нощно взывали гауранги, плача по нему. Они не думали ни о деньгах, ни о славе, ни о почете. Шлокас, который я начал, говорит о том, что не нужно плакать ни по деньгам, ни по положению в обществе. Они придут и уйдут. Кто знает, возможно, в прошлой жизни я был нищий, что будет в будущем, мы тоже не имеем никакой уверенности. Мы просто пожинаем плоды своей кармы. Итак, мы должны научиться у спутников Махапрабху любви, которой они обладали к нему. Нам сложно понять Вишаку и Лалиту, тем не менее, потому что это было слишком давно, но тем не менее, спутники Гауранги и Махапрабху пришли сюда всего 500 лет назад. Соответственно, нам проще понять их. Наш Гаудия Баджан всегда должен совершаться под руководством Гауди... Гуру Варги. И в целом мы, то есть, мы следуем Гауранги. Мы можем поклоняться ради Говиндия, тем не менее, все это поклонение необходимо исполнять под руководством Гауранги. Не отдельно. Такова особенность гаудия -баджана. Все, что бы мы ни делали, все служение, вся ситханта должны быть под руководством Гауранги. А Вишна Чакрадхи даже пишет, что Аштакаля то есть сутки, разделенные на 8 частей, Тачикрай такой говорит, что преданные высшего класса, если они достигли такого уровня, когда они могут памятовать о Гавинды. Рады и говинде, Они должны делать это под руководством Гоуры Лилы. Не просто даже гоуранги, а гауранга-лилы, потому что лилы, которые являл ежедневно Гауранга Махапрабу, сопоставляются с лилами Рады Радыгавинды. Гадатхар Шривас, Вечные Спутники, Гауранги знали, почему он являет то или иное настроение. Они понимали, почему Махапрабху сейчас плачет, что происходит. Каждый день постоянно эмоции и чувства Махапрабху сменялись. Потому что он наблюдал за тем, что происходит в Лилах, Радхи и Гавинды, и те отображ... чувства эмоции отображались на нем. Настоящие га гаудии все очень, все эти чувства Господа очень тонко понимают. Они знали, почему Они знают, почему Махапрабху в четыре утра закричал. Потому что... В это время происходит Нишанта-лила Рады Говинда. Почему Махапрабху в, в, в течение дня ведет себя так или иначе? Махапра... Бхактинат-такур сопоставил Шикшаштакам с лилами Махапрабху, с лилами Радхи Кришны, то есть что, что есть первая лила, что есть вторая лила, Нишанта-лила. В Баджана Бхактина Такур все это поставил и описал. В связи с этим возникает вопрос, мы не можем совершать баджан, не следуя Гуру Варге. Рупануга преданным. Большинство из представителей нашей Гуру Варги являются рупануга-преданными. Если они являются рупанугами, у них есть одна сварупа в Горалиле и одна сварупа в Лилах Радхи Кришны, как в случае с Шила Что значит Паршат? То есть, как народом, он, он является вечным спутником Гауранги, несмотря на то, что он никогда с ним не встречался. Поэтому, в, относительно Лил, совершенно не важно, кто когда явился. Личный спутник Махапрабху, тот, кто исполняет желание его сердца. Итак, Прабхупад несомненно, является Паршадом, спутником Гауранги. А во Вриндавана Лилия, он Наяна Мани Манджария. Таким образом, Бхактивана Такур также является Гора Паршадом. Гора Кишардов, Бабжа Махараш, сказал что как однажды мама Прабхупады приехала в Новодипу, чтобы получить даршан Дхамы и получить даршан Гургаширтос Бабжа Махараджа. Гургаширтос Бабжа Махараджа спросила, зачем ты приехала в Новодипу? А чтобы получить даршан саду, Ты что? «Не знаешь, — сказал Гуркшат Бабжа Махарашов, — у тебя дома гора Паршат, то есть личный спутник Махапрабо, а ты приехала сюда, чтобы получить даршан. мой даршан, чтобы увидеть меня. Там личный спутник Господа, а ты приехала сюда». Таким образом, несомненно, каждый из представителей нашей гуру-варги обладает Сварупа в Горалилах Лилах является гора Паршадом. Возможно, он пришел до явления Гуранги или после. Это не имеет значения. И вторая Сварупа во Вриндаване. как Нарутамдастакур Чампа Каманжария в Лилах, Радхи Кришнаршиманда про Букана Каманжария, Шивасачария Мани Манжария. так вот встает вопрос кому же следовать таинство Рагануга бажен заключается в том что необходимо следовать преданному у которого соответствует желание сердца соответствует вашему Допустим, вы хотите служить Радхи Гавинде как манджаре. То есть какой-то преданный хочет совершать Рагану Баджан, и целью его, то есть он хочет пересечь Видимарк Вайдимарк, и затем обрести влечение любовь к Бхагавану. Это, конечно же, свидетельствует о том, что он уже пересек границы Вайди Марга и начал Рагабаджан. В и как раз от, тогда, в процессе Рагануга Баджина, такой преданный начинает чувствовать определенное стремление служить как один из саков или один из Саки, один из Манджари, одна из, как одна из Манджари, или служить как Мама Ишода или Нанда Баба, как Маду Мангал или какая-либо из Манджари. То есть все это внутри вашего сердца. Дерево манго не может, на, дерево, на манговом дереве не, может расти, не могут расти кокосы. В соответствии с семенем вырастает подобающее, соответствующее дерево. Бхагаван Ананда мой, и ч мой. Таким образом, он создал бесчисленное количество джив. Хотя создал не совсем правильное слово, а дживы существуют вечно. Тем не менее, с приимости своего могущества Кришна создал каждую дживу уникальной. Потому что Кришна хочет наслаждаться различными вкусами, различными расами общения с дживами. Никто не знает, как, как сейчас мы не понимаем, какое семя заложено во мне. Когда мы по милости гуру пересекем Вайди Марк, мы почувствуем сильное влечение, и как пишет Вишнат Чаквара и вся наша Гуру Варга, прежде чем мы начнем Рагануга Баджан, или даже после uttama того, как bhakti. мы начнем его, необходимо заниматься уттама-бхакти. So То есть если шаг за шагом вы поднимаетесь к, к bhakti, цели, возвышаетесь, но не обретайте Уттама Бхакти, не совершайте Уттама Бхакти. Все бессмысленно, потому что Уттама Бхакти — это то, что необходимо и на Вайди Марге, и после его. То есть, суть в том, что мы и в регулируем бакте совершаем утомом, должны совершать Уттамам Бхакти, и после того, как, уже после того, как мы почувствовали влечение, спонтанное влечение Кришне, мы тоже должны совершать Уттамам Бхакти, тем не менее, качество будет несколько отличаться. Мы захотим выражать Кришне нашу любовь особым образом как, к примеру, как это делают кто-то определенный из Браджаваси. Позже мы поговорим об этом. Итак, встает вопрос, кому следовать. Можем ли мы следовать Лалите Вишаке? Чампакалатия. Должны ли мы следовать Рупи Манджаре или Лаванга Манджаре? Или же нужно следовать Рупи Гасвами Паду, Санатана Гасвами Паду? А с Госвами был в Виласа -манджари. Кому же следовать и как следовать? К примеру, если мы начнем следовать кому-то из Рупи манджари, ловить вишаки, они не следуют экадыше. У них нет гуру, казалось бы, они не принимают гуру, как это делаем мы. Так как же следовать им? Так можем ли мы действительно следовать им? Ответ заключается в том, что Алита и Вишака не следуют Икадаши. Но Махапрабху обучил нас на собственном примере следовать Икадаши. Но когда Махапрабху входит в лилу Рады Говинды, вы думаете, он следует Амакадыше? То есть Махапрабху пришел сюда для того, чтобы показать, как совершать баджан. Он пришел как наш учитель, как гуру. Именно поэтому он сам следовал всем правилам, следовал Акадыше. Но Сахаджи в Парушата Мадхаме заявляют, что не надо следовать никаким Акадыша. Акадыше для тех, кто находится в обусловленном состоянии. То есть Экадаши а в действительности накладывает на вас оковы, поэтому не надо им следовать. И в пуре они принимают на день Экадаши Джаганат Махапрасад. и приводят в аргумент, что Экадаши не до них. Но ведь сам Махапрабху, когда ему приносили Махапрасад, Джагнат Махапрасад кадыши. он предлагал ему поклон и просил Гавинду, пожалуйста, пожалуйста, сохрани этот просад завтра как паран мы примем его. Итак, кому же мы должны следовать? Гауранга Махапрабху, потому что Гауранга Махапрабху обучает нас, как следовать Бхакти, мы должны следовать Махапрабху. Абсолютно каждое действие Гауранги, начиная с рождения, когда он, он плакал, то есть его утешали лишь утешало, когда преданные повторяли Харинам, когда он был совсем маленький. И затем все, что, что бы он не являл в разные периоды своей жизни, и, идеал, образец для нас. Когда он являл грехаст Халилу, он показывал для нас идеал супружеской жизни. Можете представить к ним, каждый день приходили саньяси на обед Шачима и э, Шачимата готовили. Иногда я к ним приходило даже 20 преданных Махапрабху всех их встречал, кормил, предлагал пожертвования. Приходили э, нищие, и их кормил Махапрабху. То есть он показывал нам, как должен жить грехастха. Даже когда он был являл, являл лилой ученика, он также показывал нам идеал когда он являл лила учителя, также идеал. Таким образом, любое деяние Махапрабху для того, чтобы обучить нас. Сарамбатачаря написал эти строки, увидев Махапрабху, увидев шестирукую форму Махапрабху. Он понял, что перед ним Гауранга, он же Рада Гавинда, он же Кришна, он же Рам. Божество в храме, а, то есть Махапрабху. И в храме Джаганадха есть отпечаток стопы Махапрабху, который появился, когда он стоял. Получав, получая даршан, даршан джаганатха, он плакал, и камни плавились под его стопами. стопами. Там, кроме джаганатха, они не позволяют, как правило, никому прикасаться, но... Прикасаться к этому м, опечатку. Тем не менее, мне удалось это сделать. Я э, при, э, тканью накрыла, и таким образом у меня есть вот этот просад ткани с этого места, с опечатком Чандана. Таким образом, Махапрабху даровал Даршан, Срабам Батачари, и он сотни шлок, прославляющих Махапрабху, написал, по милости Махапрабху Индиананды, возможно, все. Сейчас мы находимся в падшем положении. Они могут пролить на нас милость, потому что для них возможно все. Если они пролили свою милость на тигра или слона, если они делали это, если они проливали свою милость на слонов и тигров, то почему бы им не пролить милость на нас? Конечно же, они могут сделать это. Для нас главное — определиться, кому мы должны следовать. Итак, Махапрабху на собственном примере учит нас, что необходимо принять Гуру. Махапрабху принял Гуру, с вами принял Гуру. И все они следовали строгим правилам. Они следовали Вайди Маргу. Следовали Экадоши и Джанмаштами. Радхаштами, в Аманадва Они соблюдали все хитхи. Санатан описал в Хари Бхакти -виласе» множество правил и регуляций о том, как следовать Шиваратре, почему мы должны делать это. Некоторые высказывались против следу... соблюдения Шиваратри. Тем не менее, надо понимать, что в этот праздник мы поклоняемся Шиве как Сада Шиве. Сада Шива ⁇ это Вишну Татва. Соответственно, нет ничего неправильного в этом. И мой Гуру Махарадж, и Бонагасвами Махарадж, и все, и я также служил Сада Шиве. Служу Сада, сада Шиве. Также Девима я поклоняюсь, потому что... На той стороне реки находится йога-майя, маха -майя. То есть все, все это наша мать. Перед Вайшнавами она действует как маха как йога-майя, а перед материалистами как как Дурга как, э, как Маха Это замечательная шлока о йога-мая. Почитайте ее перевод. О йога Майя, по своей беспричинной милости, пожалуйста. Убери занавесу. Убери занавес, из-за которого я не могу видеть Кришнатхаму. Убери занавес, тогда я смогу увидеть Кришну. Ты можешь сделать это очень легко. Просто отодвинь этот занавес. Я смогу узреть Кришну. Из Веды Пуран я слышал, как ты управляешь дживами, рожденными в этом мире. Кто же настоящая мать джив? Вы считаете матерью ту, кто родил вас, но кто родил мать, ваша мать? А кто ту, мать той матери родил? Если вы изнач... дойдете до да, изначальных корней, вы обнаружите, что это прокрытие, а что это май, то есть... Все творение в форме семени находится в лоне, находится в Махавишну. После того, как он бросает свой взгляд на прокрытие через его взгляд, Джива выходит, входит в лона матери. И мать дает рождение Дживам, как в человеческом теле, порой как различных животных в соответствии с плодами дживы. С плодами с джива. Если мы будем пренебрегать йога майей, мы не достигнем успеха. Мы всегда должны молить ее, пожалуйста, не погружай меня в майю, спаси меня. Шанкар и Парвати, таким образом, являются отцом и матерью этого мира. Итак, мы заключаем, что необходимо следовать нашей Гуру Варге, и мы не можем следовать напрямую Лиле Радха гавинды мы можем делать это через Лилу Гауранге, потому что он обучает нас, как Все, все процессы садна Бхакти, то есть необходимо дойти до, достичь Рагамарга, и только через него можно обрести любовь к Кришне. Но мы должны следовать процессу, не делать то, что делают сахаджия, потому что Бхагаван не простит нас за это. Вайди Марк ⁇ это постепенный, ступенчатый процесс, и мы должны следовать ему. Тем не менее, это временный процесс, это не навсегда. Прабхупат объясняет, вы должны следовать Вайдимаргу, но через него вы должны войти в Рагабаджан, обретя необходимые качества, необходимое настроение. То есть это ступенчатый процесс, и мы не должны идти по пути Сахаджи, где этот процесс отсутствует. Итак, наша о, Гуру -варга о, варга и, в том числе, Прабхупат например, своей о, собственной 20, жизни учили нас, дают нам стандарт, образец поведения. Всю свою жизнь он занят, был занят в преданном служении, он не тратил ни секунды. Итак, Вриндаван, достичь Вриндавана непросто. Президенты нашей Гуруварги непосредственно лицезрели Лалиту и Шаху Вавриндавани. Однажды Мадава Госай Махарадж рассказывал Прабхупад. Однажды прибыл в место под названием Радханивас. Он остановился там и сказал, здесь дом Радхарани. На том месте был лес, но Прабхупад утверждал, что это дом Шимати Радхарани. И с тех пор это место стали называть Раданивас, обитель Радхарани. То есть в Радхаране было много домов на Варшане, в том месте, потому что ее отец был царем. Итак, у Прабхупада, глаза Прабхупада были трансцендентны, соответственно, он мог видеть эти места. И впоследствии Парамбхи Госвами Махараша открыл на этом месте храм по наставлению Прабхупада. Именно в этом месте раздобыть землю там было крайне сложно. Тем не менее, он это сделал. там божество Радигавинда. Я рассказывала долгое время там Харикатху. Во Вриндавне необходимо посещать храм Йога Мая Катияне. Сейчас я расскажу дорогу. Представьте, вспомните, где находится пункт полиции во Вриндаване. От него нужно идти напрямую до храма Катаяния. Именно там Гопи возносили молитвы, Катаяни, Катаяни. Получили Даршан. Вриндаван полон а, священных мест, и невозможно всех их, их перечислить, но мы должны перечислить как минимум а, места, связанные с нашей Гуру Варгой. Там, рядом, там находится а, Баджан Кутир с Госвами Махараджа. Он совершал баджан а, в в комнате, которая в действительности находилась под землей. Он низко мне разговаривал и ел очень аскезично. При, Севак при, приносил рис, какую-то скромную пищу оставил, и он брал, открывал двери, брал, а все остальное время он совершал баджан. Как я уже рассказывал, во Вриндаване есть Двадашаддити Атила, и это место также необходимо посетить. Там, после того, как Кришна преподнес урок Калии, Он вышел из холодных Ямоны, вот, Ему было холодно. Конечно, это было всего-навсего Лила, тем не менее, Он залез на холм Двадашаддити дитятилы. Там на камне он сидел под солнышком, даруя возможность солнцу, богу солнца послужить Кришне. И тогда он распространил себя в 12 солнц, то есть в каждый месяц солнце принимает определенную форму. И так он, 12 солнц появились на небе, стали освещать Кришну, согревать Кришну. а внизу этого холма находится калия даха по сей день это место называется именно так там коленак там жил коленак и это озеро связано с емумуной Через э, канал озеро связано с Ямоной. И там жил Калия. Изначально он был на раманак То есть это э, остров змей. Там жили одни лишь змеи. И Калиянаг изначально был оттуда. Горуд Бхагаван собирал пожертвования для Гора Махараджа. Для... Для... То есть рассказывается Лила о том, как Горуда хотел отомстить Калия, он гнался за Калией, Калия был вынужден покинуть этот остров, Горуда очень быстро передвигается, он летит со скор... быстрее, чем скорость ума, но есть одно место, Куда никуда не, не мог прилететь Гаруда, Каля-нак во Вриндаване, Каля-дан. Там совершал баджан Саубари риши порой он уходил под воду, совершал его там, порой совершал на суше, 60 тысяч лет он делал это. Однажды Гаруда в поисках пищи прилетел в место, где тот совершал баджан, он сказал, не бери, то есть я запрещаю тебе брать рыбу из этого пруда, если ты это сделаешь, я прокляну тебя, то есть он, он проклял его, что если ты сюда еще раз прилетишь, твои крылья отвалятся. Для Гаруды крылья крайне важны, поэтому с тех пор он никогда не прилетал в это место. И Калия знал, Калия знал что горуда не может залетать в то место. И там он укрылся. С тех пор Калия жил в этом озере из-за яда калия, то есть он дышал и извергал тем самым яд, все это место, все озеро было отравлено ядом, очень сильным ядом, настолько силен был это действие этого яда, что если птичка пролетала над озером, из-за ядовитых паров она падала замертво, вокруг не росли деревья, потому что если дерево, вода, с дерева, вода с озера попадет на дерево, оно сразу же засохнет. То есть все, все это место в округе было полностью высохшее. Одна одно лишь дерево Кадамба осталось. Когда Кришна обнаружил, что коровы и друзья, попив воды туда, теперь умрут, они умерли, якобы, он, он стал искать причину, в, в чем дело, почему, что с ними. То есть он стал разбираться. Почему умерли мои друзья и коровы? Потом он понял, что воды ядовиты, потому что там находится калия. Кришна оживил всех умерших, своих друзей, коров. Забрался на вершину этого дерева Кадамба, чтобы наказать калия Мальчики-пастырщики по с удивлением наблюдали за действиями Кришны. С дерева он запрыгнул на голову калии. А, точнее, он запрыгнул в воды озера. Сам Сакшат Бхагаван зашел в воды этого ядовитишего озера. И все воды озера настолько сколыхнулись, то есть столько волн там образовалось, что они побеспокоили Калию. Калия, разозлившись, вышел из под воды и начал сражение, сражаться с Кришной. Долго, долгое время длилась их битва. Он обматал. Тело Кришны обмотал с собой э, тело Кришны, и на долгое время Кришна ушел под воды, его друзья переживали, Браджаваси, переживали за него. Мама Ишода и Нанда Баба стояли на берегу, и... а, то есть не так. Мама Ишода и Инанда Баба увидели, что в этот день идет все не как обычно. Как правило, именно вот в этот день уже Махарадж не ходил с Кришной по коров. И из-за того, что... Кришна никак не возвращался, и они пошли искать Его, пошли по следам Кришны. И в конце концов они вышли на озеро Калия-Дама и обнаружили, что Кришна борется с Калией, и Калия побеждает Его. подумали, о, поэтому нам, мы так беспокоились, у них столько волнений у нас было сегодня. Они, увидев, что Кришна в опасности, были готовы броситься в воды, в, яд... в воды в ядовитого озера. Но Влада уже остановил их, потому что он четко понимал, кто такой Кришна, и что он лишь совершает лилу. В конце концов, Кришна... Выбрался из-под Калия и запрыгнул ему на голову и начал танцевать. Настолько прекрасно, что собрались все полубоги. У Калии было сотни голов на каждом из на каждой из голов Кришна танцевал, исполнял классический танец, ну, то есть танец, и каждый раз, когда каждое прикосновение стопы кали вызывало у него огромную боль, и в конце концов изо рта кали пошла в кровь. Но тут жены кали вышли из под воды и с, с цветами. Чтобы поклоня... для поклонения Кришны, и взмолились. Пожалуйста, Кришна, не убивай нашего мужа. Прости его, он змей. Естественным образом, он... поэтому он злится, поэтому он так ведет себя. У него змеиная природа. Так жены Калии поклонялись Кришне а, с дол... длинными стотрами. Эти стотры вы можете найти в интернете. Итак, Кришна победил Каля Нага и благодаря молитвам, Жон Каля Кришна простил его. Ж, жены Кали кланялись его лотосным стопам Кришны и оправдывали мужа. Мы, мы змеи, это наша природа. И сам Кали сказал, я часть твоего творения, ты создал меня. Поэтому я для меня, естественно, злиться, потому что я змей. Пожалуйста, прости меня. И Кришна простил. Хорошо, но с сегодняшнего дня возвращайся туда, откуда ты пришел, на этот змейный остров. Но Кали сказал, «Как, как же я пойду? Если я туда пойду, Гаруда меня убьет. Нет, сказал Бхагаван, он ничего тебе не сделает, потому что когда Гаруда увидит, что на твоих твоей голове отпечатки моих стоп он не причинит тебе никакого зла спокойно отправляйся на свой остров Итак, калия забрав своих жен и детей пошел во свояси вы когда-нибудь видели змей вы можете обнаружить у них на головах два отпечатка Стопы, как будто два отпечатка стопы. Стоп, стоп Кришны. Обратите внимание. Итак, Калианак получил наказание. И мы должны посещать это место. Рядом находится Брама-кунда, где Брама совершал баджан. Она находится около храма Ранганатха. Здесь Ранганадхан А Если пойти по короткому пути, можно выйти к, к Гапешвару. И как раз там находится Брама-кунда. И Биламан Галтакур также совершал тамбаджан. И Брама -кунде, на Брамакунде отыскали Вриндадевья. Итак, Вриндаван состоит из священных мест. Очень много особых, очень много значимых для нас мест. К примеру, на Эмлитале Махапрабху ежедневно воспевал святые имена, это очень значимое место. На летали Кришна вместе с Гопи отдыхали. Однажды Кришна спал и упал на землю. Он спал под деревом. Не совсем поняла. Радхарани сказал, что с, с этого дня не будет расти никаких таких высоких деревьев во которые с которых падают, может что-то упасть. С сегодняшнего дня в Вриндаване будет расти деревья, с которых может упасть Кришна. Эта шлока обладает внутренним значением, скрытым значением, и когда-нибудь я расскажу о нем.